для того, чтобы взыскать дебиторскую задолженность, вам не обязательно иметь коллекторское агентство. Приобретенная дебиторская задолженность после победы в торгах уходит к вам как собственность. Чтобы ее взыскать, берите исполнительный лист и обращайтесь к судебному приставу. Если вы хотите закрыть ей свои кредиты,